Здравствуйте, я Глория Копленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я говорю о победоносном голосе. Мы, верующие, ходим победоносно. В хорошие времена или плохие, при любых условиях, мы ходим победоносно. Почему? Потому что у нас есть Слово Божье, у нас есть Отец, у нас есть Господь Иисус Христос и Дух Святой. Все ангелы работают нам на благо. Не знаю, как бы я назвала тему сегодняшней передачи. Фактически я собиралась пойти в другом направлении. Но я встала сегодня утром и начала думать совсем о другом. Поэтому мы сначала поговорим об одном, а потом, наверное, о другом. В любом случае это будет Слово Божье. Давайте назовем эту тему «Праведные выживут». Аллилуйя. «Праведные выживут». Вы можете прочитать всю историю Библии, и вы обнаружите, что люди, исполнявшие Слово Божье, поступавшие на Его основании, говорившие Слово Божье, выживали. Мы верим, что мы не только выживем, но и будем преуспевать во всех ситуациях, во всех временах, которые мы будем переживать как народ, как наша страна, в наших финансах, в том, что касается болезней и здоровья, мы стоим на Слове Божьем, и мы выбираемся изо всех проблем. Аминь. И я хочу прочитать вам несколько мест Писания насчет хождения в победе. Мы будем победоносны. Если настают трудные времена, что мы делаем? Мы ходим на основании Слова Божьего. Если все легко, что мы делаем? Мы ходим на основании Слова Божьего. И каковы результаты? Результаты одинаковые. Если мы ходим в вере, если мы храним Слово Божье в своих устах, в своем сердце, если оно входит в наши глаза, попадает в наше сердце и исходит из наших уст, мы будем побеждать. Так это устроено. Сия есть победа, победившая мир. Вера наша. На этой неделе мы будем говорить и о вере тоже, но мы начнем с того, что праведные выживают. Праведные выживают. Слава Богу. И мы знаем, что мы не только выживаем, но и процветаем. И я хочу прочитать вам следующие места Писания. Прежде всего, я вам прочитаю с третьей главы Притчи, И мы прочитаем приблизительно 26 стихов. Я буду читать вам из нового живого перевода Библии. Если у вас нет этого перевода, вам он очень понравится. Этот перевод я использую дома каждый день. Когда я читаю Писание дома, я в большинстве случаев пользуюсь новым живым переводом Библии. Он замечательный. Мне нравятся все переводы, но именно этот перевод я использую для своего ежедневного чтения Библии. И если у вас нет этого перевода, просто слушайте меня, поскольку трудно следить по другой версии. Это первый стих третьей главы, притчи 3, 1. «Сын мой, никогда не забывай то, чему я тебя научил». Во всех местах Писания, которые мы сегодня прочитаем, мы увидим увещевание, указание Духа Святого через Его Слово, что делать для того, чтобы быть победоносным. Мы выживем, но мы будем победоносны. Записывая эту передачу, я не знаю, когда она выйдет в эфир, но сейчас финансы завладели вниманием всех людей. Люди переживают финансовые трудности, финансовые проблемы. Я не буду вдаваться в подробности. Если вы о них забыли, прекрасно, я не хотела бы вам о них напоминать. Но именно это происходит сейчас. Но финансовый вопрос — это как исцеление. Это как рождение свыше. Вы приходите к Господу, действуете на основании Его Слова, делаете то, что Он говорит, и происходит благословение, процветание. То же самое происходит, когда вам нужно исцеление в вашем теле. Вы приходите к Слову Божьему, принимаете это Слово, делайте то, что в нем сказано, и принимаете исцеление, или то, в чем вы нуждаетесь. Но есть одно основное требование во всем, что вы делаете чтобы принять от Господа. Первое — это делать то, что сказано в Слове Божьем. Если вы не будете это делать, если вы не выделите Слову Божьему место, у вас не будет веры. Если у вас не будет веры, у вас не будет необходимого, чтобы победить этот мир. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Или наша вера в то, что Бог говорит в Своем Слове. Итак, мы начнем с третьей главы притчи. И я буду читать вам из нового живого перевода Библии. Первый стих. «Сын мой, никогда не забывай того, чему я тебя научил». Во время испытания, искушения, не забывайте, чему вас научил Бог. Не забывайте то, что вы усвоили в прошлом году или 10 лет назад на конференции верующих. Как это не забывать? Вы ежедневно поддерживаете Слово Божье, входящим в ваши глаза и уши. Вы не ждете от собрания до собрания, от воскресения до воскресения, чтобы почитать свою Библию и увидеть, что говорит вам Бог. Если вы разовьете такой образ жизни, когда вы проводите время в Слове Божьем, или, как сказано в 4 главе притчи, будете внимать Слову Божьему, тогда вы разовьете победоносный образ жизни, и вы не только выживете в трудные времена, но и будете процветать. Будь то испытание с исцелением, с финансами, семейная проблема, что бы то ни было, это есть в Слове Божьем. Сын мой, никогда не забывай того, чему я тебя научил. Сберегай мои заповеди в своем сердце. Мы откладываем Слово Божье, как мы откладываем деньги на свой банковский счет, поскольку когда-нибудь нам захочется выписать чек. Вы откладываете в своем сердце Слово Божье, и тогда в вашем сердце есть вера, чтобы выписать чек. Там будет вера, если вы будете принимать Слово Божье в свои глаза, в свои уши, и помещать его в свое сердце. Итак, это первый шаг к победе в любой сфере. Никогда не забывай того, чему я тебя научил. Сберегай, каждый день сберегай Слово Божье в своем сердце. Сберегай мои заповеди в своем сердце, поскольку они дадут тебе долгую и удовлетворительную жизнь. Разве не замечательное обещание? Сберегайте слова. Мы с Кенетом уже давно занимаемся этим. Я даже не хочу вам говорить, как давно, я не уверена. Мы пребываем в Слове Божьем, может, уже 46 лет, может, 42 года, поскольку в начале, когда мы только поженились, мы ничего не знали о Слове Божьем. Но с тех пор мы верно ходим в Слове Божьем, принимаем Слово так, как мы дышим, каждый день. Редко проходит день, когда мы не проводим времени в Слове Божьем. Возможно, иногда, но я такого не помню, поскольку мы знаем, что в нем наша жизнь. И когда приходит худая молва, плохие новости, когда все кажется плохо, когда по новостям говорят лишь о плохом, и это практически всегда, мы берем Слово Божье, прежде чем то, о чем говорится в новостях, прежде чем то, что говорит ваша семья, те члены вашей семьи, которые полагают, что знают все и говорят вам плохие новости. Мы берем Слово Божье, и вам придется делать то же самое. И это самое первое место Писания, которое сводит все к тому, чтобы мы ходили в победе. «Сберегай мои заповеди в своем сердце». Это означает «делай вклады». Делайте вклады через свои глаза и уши, и Слово Божье попадет в ваше сердце. Постоянно делайте эти вклады, и у вас постоянно будет сильная вера, если вы будете верить в это и действовать на основании этого. Люди могут просто читать Слово Божье, не уделяя Ему внимания, не получая из Него никакого откровения. Дух Божий должен открыть Его вам, и вы должны родиться свыше. Если вы не рождены свыше, если вы не сделали Иисуса Господом вашей жизни, духовные вещи не будут иметь для вас такого смысла, и у вас не будет Духа, который помнит Слово Божье. Но если вы предпримите эти шаги, сделайте Иисуса Господом вашей жизни, а затем примите Духа Святого, как вы это делаете? Вы просто говорите «Иисус, я принимаю Тебя в свое сердце, я делаю Тебя Господом моей жизни, я принимаю Тебя, возьми мою жизнь». Именно так сказала я. Возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь. И следующий шаг — это принять Духа Святого. «Дух Святой, я приглашаю тебя в мое сердце, живи там и открывай мне Слово Божье». Тогда вы будете в состоянии изберегать заповеди в вашем сердце, поскольку они дадут тебе долгую и удовлетворительную жизнь. Недостаточно просто жить долго, поскольку если вы живете долго, неудовлетворенные или недовольные, тогда вы не будете счастливы. Но если вы будете жить долго удовлетворенные, это хорошая жизнь. Поэтому Слово Божье, когда вы сберегаете Слово Божье, храните его внутри, где оно говорит с вами, подсказывает вам ответы, говорит вам, что делать в трудных ситуациях. Дух Божий будет открывать вам. Действуй на основании этого местописания. Действуй на основании того местописания. Возьми это. Так мы живем долго и удовлетворенные. Мы собираемся жить долго, и мы хотим жить хорошо. Мы не хотим иметь проблемы, неприятности, быть нездоровыми и без денег. Это нехорошая жизнь. И Бог хочет, чтобы мы жили долго и удовлетворенные, когда все на месте. «Ничто не сломано». Между прочим, это входит в определение слова «мир». Никогда не давай верности и доброте возможности уйти от тебя. Итак, мы должны действовать на основании этого слова, быть такими, какими говорит нам Слово Божье. Носи их, доброту и верность, носи их, как ожерелье, запиши их. «Да, запиши их». Мне немножко сложно разглядеть это здесь. «Запиши их глубоко в своем сердце». Тогда ты обретешь благоволение как у Бога, так и у людей, и завоюешь хорошую репутацию. Так что, когда вы записываете Слово Божье у себя на сердце и делаете то, что в нем сказано, вы автоматически приобретаете благоволение. Почему? Потому что вы хороший человек, вы делаете добро, вы ходите благотворя, и вы поминуете Слову Божьему. Вы ни у кого не крадете, вы не прелюбодействуете ни с чьей женой, вы просто даете возможность любви быть огромной силой в вашей жизни. Поступая с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. И тогда это благословение. И ты обретешь благоволение как у Бога, так и у людей, сказано в этом переводе, и завоюешь хорошую репутацию. «Доверяй Господу всем сердцем своим». Что это такое? Это вера Богу. Доверяй Ему, имей веру. Доверяй Господу всем своим сердцем. Когда приходят плохие новости, когда происходит что-то пугающее, когда вы слышите что-то плохое по новостям, когда вы знаете, что произойдет что-то, что вы потеряете работу, или если вы услышали, что вы потеряли работу, мы вас увольняем, что вам делать? «Вы доверяете Господу, вы не падаете духом». Вы не сдаетесь, не отступаете, не рвете на голове волосы. Что вы делаете? Вы бежите к Слову Божьему, и вы одушевляете себя. Вы услышали плохие новости. Плохие новости проникли в ваши глаза и уши. Тогда вам нужно углубиться в Слово Божье и еще раз подтвердить Слово Божье. Вам нужно поддерживать свой дух Словом Божьим. Вы скажете, но мне нравится это делать. Тогда давайте, терпите поражение. Вот это способ жить, побеждая. «Сияя есть победа, победившая мир, вера наша, наша вера Богу». Мы обретаем веру из Слова Божьего, и ниоткуда больше. Вы не обретете веру из опыта. Вы обретаете веру, когда слышите, что вам говорит Бог. Не обязательно, что вы должны прочитать это в Слове Божьем, но вы должны это узнать. Вы должны это услышать, прочитать это. Кто-то должен вам это прочитать. Вы должны это знать. И затем вы должны действовать на основании этого. И здесь сказано тогда ты обретешь благоволение. Когда вы поддерживаете в своей жизни активную верность и доброту, тогда вы обретете благоволение как у Бога, так и у людей, и завоюете хорошую репутацию. И вот следующий шаг. Итак, вы должны знать, что сказано в Слове Божьем. И теперь вы доверяете Господу всем своим сердцем. Это значит всем, что у вас есть. Когда мы с Кеннетом начали учиться жить верой, у нас ничего не было. У нас не было денег, мы с трудом выбивались. Мы были должны большую сумму денег, и у нас было мало денег. Это плохая комбинация. И когда мы услышали Слово Божье о том, что Бог о нас заботится, благословляет нас в финансовом плане, когда мы услышали Слово о сеянии и жатве, о десятине, нам пришлось довериться Богу, нам пришлось верить Ему, нам пришлось оттолкнуть страх на основании Слова Божьего и верить, что Бог проведет нас через это. И знаете, Он всегда это делал. Все годы, которые мы ходили в вере. Доверяй Господу всем сердцем своим. Не полагайся на свое понимание. Иначе говоря, не смотрите на естественные обстоятельства. Ищи Его воли всем своим существом, и Он направит вашу стезю. Ищи, доверяй Господу. Не полагайся на свои способности, на свое понимание. Ищи его воли всем своим существом, и он направит твою стезю. Когда Бог направляет ваши стези, вы будете жить победоносно. Он будет говорить вам, что делать, чтобы победить, чтобы жить победоносно. Бог позаботится об этом. Он скажет вам, что делать. Он научит вас, если вы отдадите это ему, и если вы не отойдете от него». «Не обольщайся своей мудростью». Не знаю, как вы, но я усвоила, что моя мудрость не идет ни в какое сравнение с Божьей мудростью. Он дает вам свою мудрость. И тогда Его мудрость занимает то место, где была ваша мудрость. И тогда у вас кое-что есть. Но если есть лишь ваша мудрость без Слова Божьего, то именно поэтому люди сходят с ума, совершают самоубийство. Их мудрости недостаточно. Но мы с вами, как верующие, в этом мире не без Бога. И через свой Дух и свое Слово Он открывает нам свой способ действия. Да, Он открывает это нам. И тогда мы это делаем. А когда мы это делаем, приходит победа. Слава Богу. Поэтому мы доверяем тому, что говорит Бог. Например, у вас финансовые проблемы, и пастор церкви учит о десятине. Вы думаете, я не понимаю, как я могу отдавать десятину. Я слышала свидетельство за свидетельством о том, как люди начали отдавать десятину, находясь в стесненных обстоятельствах. Но независимо от того, слышала я это или нет, так написано в Библии. Когда вы отдаете десятину, это означает, что вы берете от своих первых плодов. Когда к вам приходят деньги, вы берете из них первые 10% и отдаете Господу. И тогда 90% благословлены и приумножаются. Это сверхъестественная вещь, и некоторым людям очень трудно так поступать. Но я слышала множество свидетельств, и, конечно же, мы одно из них. У нас не было денег. Мы едва сводили концы с концами. Я молилась на иных языках в продуктовом магазине, не вслуха про себя, когда выбивали мой чек, и я верила Богу о том, что мне хватит наличных, чтобы выйти из магазина, поскольку мы уже перестали пользоваться нашим банковским счетом. Почему мы это сделали? Потому что стоимость выписывания чеков подскочила. Мы не могли больше выписывать чеки. Это было очень давно, еще в каменном веке. В те дни выписывать чек стоило 3 доллара. Мы не могли себе это позволить. Я вспоминаю об этом с содроганием. Я уже забыла, когда это стоило 20 долларов. Или я даже не знала этого. Но 3 доллара это было больше, чем мы могли себе позволить. Поэтому мы перешли на оплату наличными. И я молилась, веря Богу, что мне хватит наличных, чтобы расплатиться и выйти из магазина. Мы только начинали. Мы выбирались из дыры. Мы прокладывали себе дорогу из финансовой дыры, которую мы выкопали. Прежде всего тем, что брали деньги в долг и совершали покупки. Мы думали, что если мы можем как-то достать на это деньги, то мы можем это купить. Это не срабатывает. В действительности это не согласуется со Словом Божьим. Но в тот момент мы этого не знали, и мы начали отдавать десятину, хотя у нас не было денег. Но с того момента, когда мы начали отдавать Богу его долю и верить ему, знаете, десятина не похожа ни на что другое. Если вы хотите получить результат, вы должны делать это в вере. И с того момента, когда мы начали верить Богу, отдавая десятину, независимо от того, мы могли оплатить счета или нет, мы отдавали десятину и верили Богу, молились о нашей десятине, и мы начали процветать, мы начали выбираться. И где-то через год, а может и скорее. Я не помню, сколько ушло времени на то, чтобы выбраться из долгов, но мы из них выбрались. И Господь открыл нам в Писании, что тот, кто берет в долг, раб того, кто одалживает. И мы решили, что больше не будем брать денег в долг. Это было 40 с лишним лет назад, и мы не берем денег в долг. Все, что вы видите среди нашего имущества, все это оплачено. Это заняло немного больше времени. Возможно, это немного медленнее проявлялось, но намного быстрее расплатиться, когда ты веришь Богу. Как бы то ни было, возможно, мы обратимся к этому позже, но смысл в том, что мы доверяем Господу всем своим сердцем, и мы не полагаемся на свое понимание. Это наше понимание завело нас в такую ситуацию. То, что мы были несведущие и не знали воли Божьей, не знали, чего хочет Бог. Это было, когда мы только начинали учиться ходить верой. Мы были уже рожденными свыше, исполненными Духа Святого, но тогда мы еще учились ходить верой. Мы учились ходить по воде, верить Богу, когда еще ничего не видно или когда не за что ухватиться, кроме своей веры. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Доверяй Господу всем сердцем своим. Не полагайся на свое понимание. Ищи Его воли во всем, что ты делаешь, и Он направит твою стезю. Или твои стези. Так что во всех своих делах мы должны знать, что ты хочешь, чтобы я сделал Господь. Мы прежде всего ищем Его. Мы делаем то, что Он говорит. Выглядит это легко или трудно? Понимаем мы, как это сделать естественным образом или нет? Когда мы учились, как идти вперед и делать это, мы учились ставить ногу на воду. Именно это пришлось сделать сынам Израилевым. Им пришлось поставить ногу на воду, и Черное море раступилось. Именно это пришлось сделать нам, и это придется сделать и вам, чтобы ходить верой. Но они перешли море по суше, и мы тоже. Аллилуйя. Итак, доверяй Господу, не полагайся на свое понимание, ищи Его воли. Когда Он говорит вам что-то сделать, делайте это. Это может быть совершенно не то, что вы запланировали. То, что Он нам сказал сделать, было абсолютно не то, что мы планировали. Мы даже не понимали, как мы это сделаем. Но мы поставили свою ногу на воду. Мы продолжали делать шаг за шагом. И все эти годы, больше сорока лет, мы ходим верой. А Бог делает то, что Он сказал. Он направит твою стезю. Аллилуйя. Слава Богу. Не обольщайся своей мудростью. Вместо этого бойся Господа или почитай Господа. отдавая Ему свое благоговение. Или можно сказать, просто делай то, что говорит Господь. «Бойся, Господа, отвернись от зла, и тогда ты обретешь обновленное здоровье и жизненные силы». Слава Богу! Он не только говорит о благах, о жилище, о машине, на которой ездит, но Он говорит о том, что Слово Божье даст нам здоровье и жизненные силы. Конечно же, Писание полно обетования о нашем здоровье. И если мы поставим Слово Божье на первое место, то все в нашей жизни — финансы, семья — Здоровье, наше будущее. Все придет к благословению Божьему. Я сейчас вернусь. Здравствуйте. Я Глория Коплант. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы говорим о том, что праведные выживают, что бы ни происходило. Мы выживаем во время голода, во время болезни и немощи. Мы выживаем во время любой атаки дьявола, потому что у нас есть имя Иисуса. У нас есть Слово Божье, которое дает победу. У нас есть вера в Слово Божье, и это приносит нам победу. Помните это местописание «Сия есть победа, победившая мир». Это означает, что это победа, победившая все ситуации, возникающие у нас из-за этого мира. Вера наша. Вера. Вера Богу. Мы будем читать третью главу притчи до 26 стиха. Я прочитаю еще раз то, что я читала вчера стараясь не комментировать, и мы пойдем дальше. Я читаю из нового живого перевода Библии. Итак, сказано, «Сын мой, никогда не забывай то, чему я тебя научил. Сберегай мои заповеди в своем сердце, поскольку они дадут тебе долгую и удовлетворительную жизнь. Аллилуйя!» Если их нет в вашем сердце, они не будут так действовать. Но если они в вашем сердце, они произведут долгую и довольную жизнь. Никогда не давай верности и доброте возможности уйти от тебя. Носи их, как и жерелье. Запиши их глубоко в своем сердце. Тогда ты обретешь благоволение как у Бога, так и у людей, и завоюешь хорошую репутацию. Доверяй Господу всем сердцем своим. Это означает «Верь Богу, доверяй всему, что Он говорит в Своем Слове, имей веру, не полагайся на свое понимание, не смотрите на естественные обстоятельства, на то, что говорит этот мир, что говорится в газетах, что говорят журналисты, не смотрите на то и на это, смотрите на то, что говорит Бог. Мы сосредоточены на этом. Мы доверяем Господу. Мы полагаемся на то, что Он говорит. Мы полагаемся на Его понимание. Ищи Его воли во всех своих делах, и Он направит твою стезю. Иначе говоря, вы будете знать, что делать. Когда настанут трудные времена, вы будете знать, что делать. Вы будете знать. Он будет давать вам места Писания. Он будет давать вам указания. Несколько лет назад Господь сказал Кеннету, «Продай все свои акции». У нас не было много акций, но несколько было. Немного. Господь сказал, «Продай свои акции». Я не испытывала желания продавать эти акции в тот момент, но Кеннет сказал, что ему так сказал Господь, и в нашем доме это решает все вопросы. Если Господь говорит что-то сделать, это надо сделать. И мы продали те акции, которые у нас были несколько лет назад, до того, как начался кризис. Поэтому делайте то, что Он говорит, и Он направит вашу стезю. Он будет вам говорить. Он будет давать вам свидетельство. «Не делай это, не иди сегодня туда. Останься сегодня дома и займись чем-то другим». Или Он скажет «Пойди и сделай это». Или Он скажет, сделай то-то и то-то, и, возможно, вы никогда раньше об этом не думали. Но мы должны просто пойти и сделать то, что говорит нам Бог. И это приведет нас к победе. Он направляет нашу стезю в этом здоровье и жизненные силы. Не обольщайся своей мудростью, бойся Господа, отвернись от зла. Если вы хотите жить благословенно и процветать во все периоды жизни, в хорошие и в плохие, во все периоды жизни, Тогда вот что вы должны делать. Вы должны делать то, что сказано в Слове Божьем. Вы скажете, но я не знаю, что сказано в Слове Божьем. В этом-то и проблема. Вам нужно узнать. Вам нужно проводить время в Слове Божьем. Вам нужно найти очень хорошую церковь. Вам нужно приобрести книги и записи. Мы с кинотом большей части учились по записям. В те дни это были бобинные кассеты. Мы учились у брата Хейгена, как жить верой, как ходить верой. И когда у нас была возможность поехать на его собрание, мы это делали. Не обольщайся своей мудростью. Знаете, многие люди, с которыми мы сталкивались, считают, что они знают все, что это бесспорно. Например, если вы хотите что-то знать, спросите меня. Если вы такие, не обольщайтесь своей мудростью. Ваша мудрость — ничто по сравнению с мудростью Божьей. Единственная мудрость, имеющая цену, — это мудрость, которую мы узнали из Слова Божьего и от Духа Божьего. Это и есть мудрость, но только не наша мудрость. Она лишь помеха. Если вы считаете, что знаете все, вы не будете готовы сделать то, что говорит Бог. Иначе говоря, если вы полагаете, что знаете все об акционерной бирже, и Бог говорит вам продать акции, когда все выглядит прекрасно и замечательно, вы их не продадите. Но Он знает, что произойдет потом. Вместо этого бойся Господа. Отвернись от зла. «Иначе говоря, почитайте Бога, держите свое лицо обращенным к Нему, отвернитесь от зла». Как знать, что такое зло? Многое является злом, но для того, чтобы узнать некоторые из него, нужно обратиться к Слову Божьему и увидеть, что говорит об этом Бог. Не обольщайся своей мудростью, вместо этого бойся Господа, отвернись от зла, и тогда ты обретешь обновленное здоровье» и жизненные силы. Это приносит нам здоровье во всех сферах нашей жизни, включая наше тело. Почитай Господа всем богатством своим и лучшей частью всего, что производит твоя земля. Те люди были в основном земледельцы, и они выращивали урожай. «Почитай Господа всем богатством Своим и лучшей частью всего, что производит твоя земля. Чти Господа от имения твоего и от всех прибытков твоих. Тогда Он наполнит житницы твои зерном, и точила твои будут течь самым лучшим вином». Иначе говоря, у вас будет благословение, приумножение. «Благословение! Почитай Господа всем богатством своим и лучшей частью всего, что производит твоя земля, или что производит ваша работа, или ваша жизнь. И тогда Он наполнит житницы твоей зерном. Тогда у вас все будет хорошо, у вас будет избыток. У вас будет избыток даже во время голода, слава Богу. Во время голода мы не просто выживаем, мы процветаем, аллилуйя, так как наш источник, Бог, не порядок этого мира, не то, что говорят люди, не то, что полагают эксперты этого мира, но то, что говорит Бог. А как Он считает, так мы и поступаем. И на основании этого мы действуем в своей жизни. Сын мой, не игнорируй, когда Господь наказывает тебя, и не унывай, когда Он тебя исправляет. Это благословение, когда Бог нас исправляет. Это благословение, когда Бог нас наказывает. Мы наказываем своих детей. Не потому, что мы хотим причинить им боль, но потому, что мы хотим их воспитать. Бог не наказывает вас болезнью или немощью и всем, что принадлежит к проклятию. В этом задействовано благословение, и вы узнаете это из Слова Божьего. Если вы не поступаете на основании Слова Божьего, у вас нет благословения. И тогда все плохое придет на вас. Но Бог дает нам мудрость в Его Слове, чтобы мы могли послушаться и сделать то, что Он говорит. А когда мы делаем то, что говорит Он, благословение наше, независимо от того, что происходит в этом мире вокруг нас. «Сын мой, не игнорируй, когда Господь наказывает тебя» или исправляет вас, и не унывая, когда Он тебя исправляет. Это наказание и исправление приходит к нам в лучшем случае из Слова Божьего. Но если вы не примете наказание из Слова Божьего и будете продолжать ходить с тьмы, с вами произойдет что-то плохое, поскольку именно это находится в этом мире, во тьме. Бог не наводит на вас болезни, чтобы научить вас чему-то, как говорит традиция. Но если вы не слушаетесь Бога, у вас нет сопротивления болезням. Вы пребываете в непослушании. Благословение не работает. Благословение Божье приносит благополучие во всех сферах нашей жизни. Если мы не ходим в мудрости Божьей или в том, что Бог говорит о разных ситуациях, если мы не слушаемся Его, благословение не произойдет в нашей жизни. Благословение сверхъестественно. Бог осуществил его еще с самого начала. Он сказался нам, Израилевым, «Если вы будете делать это, вы будете прокляты. Если будете делать вот это, будете благословлены. Поэтому делайте то, что приносит благословение, и благословение придет к вам». Не имело значения, что происходило во всем остальном мире. Не имело значения, был ли в той земле голод. Божий народ, который ходил с ним и делал то, что говорит Бог, был благословлен. А другие, что было с другими? Они не участвовали в этом. Они служили другим богам. Они делали совсем другие вещи. Они не ходили с Богом. Невозможно ходить с Богом в благословении, если вы не проводите время с Ним и не узнаете, что Он говорит о разных вещах. Так что дело не в том, что одни люди благословлены, а другие нет. Одни люди узнают, что Бог говорит о разных вещах и меняются, чтобы согласовываться с Ним. И все, что мы с Кеннетом когда-либо делали за все эти годы, чтобы измениться, Каждое изменение, в тот момент мы могли не хотеть это делать. Например, когда мы начали отдавать десятину, мы не понимали, как мы сможем отдавать десятину. У нас ничего не было, у нас не было денег, но мы увидели в Слове Божьем, что именно это мы должны делать. И мы сказали, мы будем это делать. И наша маленькая десятина была ничтожна, поскольку наш доход был ничтожным. Но мы сказали, мы будем это делать. Мы будем отдавать десятую часть своих начатков. И когда мы начали это делать, мы начали испытывать приумножение. И мы до сих пор его испытываем, спустя столько лет. Итак, не унывай, когда Он тебя исправляет, потому что Господь исправляет тех, кого любит. Это честь, когда Он вас исправляет. Иногда нам не хочется даже слышать об этом, но это честь, когда Господь вас исправляет. Он пытается удержать нас на стезе. На какой стезе? На стезе благословения. Потому что Господь исправляет тех, кого любит. Это честь, когда тебя исправляют. Как отец исправляет сына, которому благоволит. Знаете, дети, которых не исправляют, еще та абуза. Обычно они вырастают непокорными и не отличают правильное от неправильного. Поэтому, когда они становятся на взрослый путь, они идут неправильной дорогой. Детей необходимо учить с юного возраста. Это правильный путь, а это неправильный путь. И если ребенок говорит, "Но ну, я хочу идти неправильным путем», что нам делать? Мы даем ему ремня или просто шлепаем. Или если ребенок уже старше, мы лишаем его какой-то привилегии. Мы пытаемся научить их, что «правильно». Бог не шлепает вас, ему не нужно это делать, если вы пошли неверным путем. Если вы пошли неверным путем, вы все равно получите шлепок. Он будет от дьявола, от проклятия. Это так легко понять, если вы думаете об этом таким образом. Это проклятие, это благословение. Они действуют в одном мире но приносят разные результаты. Встаньте на Божий путь, и вас начнет захватывать благословение. Начните делать то, что Он говорит. Когда мы начали отдавать десятину, мы начали испытывать приумножение. Мы до сих пор Его испытываем. Божье благословение на нас. Мы отдаем Ему свою десятину, мы почитаем Его ею, мы благодарны, мы делаем это с готовностью, и Он нас благословляет. Он не лицеприятен, и Он так поступит и в вашей жизни. Но необходима вера, чтобы начать отдавать десятину. Мне кажется, я начала говорить о десятине, но, возможно, это потому, что людям нужно это услышать. Ваши финансовые дела запутаны, вы думаете, что происходит. Послушайте, вам необходим Бог в ваших финансовых делах. Я бы не хотела вернуться к тому, что мы с Кеннетом могли сделать без Бога. Это была печальная ситуация. Это было зрелище, достойное сожаления. Говорю вам, это было плохо. Но в тот момент, когда мы начали доверять Богу и делать то, что Он сказал, мы начали отдавать десятину, мы начали сеять, и мы начали испытывать приумножение. И хотя наше начало было небольшим, мы были благословлены, и мы продолжали получать благословения. Мы продолжали испытывать приумножение. Конечно, это было много лет назад. И с каждым годом все было больше при умножении. Становилось все лучше. Почитай Господа всем богатством своим и лучшей частью всего, что производит твоя земля. Отдавайте Богу самое первое и самое лучшее. Тогда Он наполнит житницы твои зерном, и точила твои будут течь самым лучшим вином. Вы будете благословлены, что бы вы ни делали. Вы начнете ходить в мудрости Божьей, если обратитесь к Слову Божьему, и начнете упорядочивать свою жизнь согласно тому, что Бог называет правильно. Если вы не обратитесь к Библии и не услышите этого от кого-то, вам нужно пойти в хорошую церковь, чтобы кто-то проповедовал вам согласно Библии, как жить верой, как ходить в благословении. Вам нужно пойти в такую церковь и принимать это каждую неделю. Если вы это не сделаете, или не будете слушать того, кто знает, вы продолжите вести этот естественный образ жизни. Естественная жизнь на Земле — это проклятая жизнь, поскольку если на вас не работают сверхъестественные силы, все будет неправильно. Ваше тело не останется здоровым, ваши финансы запутаются». «Сын мой, не игнорируй, когда Господь наказывает тебя, и не унывай, когда Он тебя исправляет». Это хорошо, если Господь вас наказывает и исправляет, потому что Господь исправляет тех, кого любит. Почему? Потому что Он хочет, чтобы у вас все было лучше, чтобы вы знали, что лучше, чтобы вы могли ходить в благословение, как Отец исправляет Сына, Которому благоволит. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Мудрость — это хорошая вещь. Мудрость Божья намного выше, и она дает благословение. Невозможно получить благословение без мудрости Божьей. Поэтому вы должны знать, что говорит Бог, делать это и приобретать разум, потому что польза от нее больше, чем от серебра. Это безусловный факт. И расплата за нее лучше, чем золото. Серебро и золото. Знаете, во время инфляции экономических волнений прибыль приносит естественные ресурсы Земли, поскольку бумажные деньги уже не имеют такой ценности, как раньше. И также с мудростью Божьей. Она всегда сохраняет свою ценность. Золото никогда не обесценивалось. Его реальная стоимость со временем растет. Вот на что похожа мудрость Божья. Мудрость Божья, как золото в естественном мире, она всегда права. Она всегда приносит приумножение. Она всегда чего-то стоит. Она всегда ценна. Она всегда желанна. Мудрость дороже. Более того, в этом месте Писания сказано, что она дороже драгоценностей, которые есть на земле. Мудрость дороже драгоценных камней. И ничто... «О, Боже мой!» И ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Ничто из желаемого вами от этой жизни, что вы считаете своей целью, «Вот чего я хочу, вот таким я хочу быть». Это ничто. Возможно, вы хотите быть актером или актрисой, или политиком, сенатором или президентом. Ничто сказано в Библии. Из желаемого вами не может сравниться с мудростью с мудростью Божьей. И Бог позаботился об этом, чтобы даже через кровь мучеников мы получили эту мудрость Божью в записанном виде. У меня здесь есть три перевода мудрости Божьей, записанных для меня, и они все хороши, они все испещрены пометками, аллилуйя. И я этому верю. Я действую на основании этого. Я этому доверяю. Ничто не сравнится с мудростью Божьей. Она, мудрость, предлагает тебе жизнь в своей правой руке. И богатство и честь в левой. Это много. Что вам нужно сделать? Что мне нужно сделать? Мне нужно держать свои глаза на этом Слове Божьем. Мне нужно помещать его в мои глаза и уши. И мне нужно делать то, что в нем сказано. Недостаточно просто читать его. Недостаточно даже изучать его. Необходимо буквально исполнять то, что в нем сказано, и придет благословение. И ничто из желаемого тобой не сравнится с мудростью. Она предлагает тебе жизнь в своей правой руке, и богатство и честь в левой. Она поведет тебя восхитительными стезями, и все пути ее приятны. И она нам доступна, нужно лишь решение. Мудрость — это древо жизни для тех, кто охватит ее, и блаженны те, кто крепко ее держат. Мудростью Господь основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью глубинные источники земли разверзлись, и облака полились дождем. «Мудростью Господь основал землю, небеса утвердил разумом». Поэтому, когда вы ходите мудростью и пониманием, Его знанием проявляется благословение. Вы знаете то, чего не знают другие. Например, когда нужно покупать, когда продавать, когда менять работу, когда делать то и это. «Сын мой, не упуская из виду хорошее планирование и понимание сути». По-моему, это 25 стих. Я не могу это четко разглядеть в этой маленькой Библии. Посмотрим. 21 стих. «Сын мой, не упуская из виду хорошее планирование и понимание сути, держись их, ибо они, планирование и понимание сути, получаемые через Слово Божье, через благословение Божье, Дух Божий, они наполнят тебя жизнью и принесут тебе почет и уважение. Возможно, вы из тех, кто говорит «Мне не оказывать никакого уважения». И «Я не получаю уважения ни от кого». На это есть причина. Обратитесь к Слову Божьему, к мудрости Божьей, и она принесет почет и уважение. Чем меньше у вас мудрости Божьей, тем меньше у вас почета Божьего, почета и уважения. Когда ляжешь спать... Нет, подождите. Слова... Посмотрим. Они наполнят вас жизнью и принесут тебе почет и уважение. Они, слова, Слово Божье, сохранят тебя в безопасности на твоем пути. Безопасность — это большое благословение. Ведите такой образ жизни, когда Господь может говорить с вами, и вы это понимаете. Он разговаривает с вами, наверное, все время, но вы просто не слушаете. Но когда вы достигнете такого состояния, что будете слышать это и понимать, это будет спасать вам жизнь. Я слышала столько свидетельств о людях, которые были в опасных ситуациях. Например, 11 сентября. Один мужчина просто убежал. Он побежал домой прежде, чем все началось, и он спасся. Едва спасся, но... Спасся. Они сохранят тебя в безопасности на твоем пути и удержат ногу твою от преткновения. Ты можешь лечь спать без страха и наслаждаться приятными снами. Это хорошее местописание от ночных кошмаров. Если у вас ночные кошмары, вот хорошее местописание о приятных снах. Избавьтесь от этих кошмаров. И вот одно из мест, которое я очень хотела сегодня прочитать. Тебе не нужно бояться бедствия или пагубы, которые приходят на нечестивых. В этом мире могут происходить плохие вещи, но это не означает, что они будут происходить с вами. Завтра я прочитаю вам еще несколько мест Писания о бедствиях. Тебе не нужно бояться бедствия или пагубы, которые приходят на нечестивых, так как Господь — твоя безопасность. Что бы ни происходило, среди войны, во время голода, во время экономического кризиса, во время пожара, мы слышали свидетельства от пожарных, которые были подняты из огня и перенесены в безопасное место. Господь — твоя безопасность. Он сохранит ногу твою от ловушки. Аллилуйя! Невозможно превозмочь мудрость Божью. Невозможно превозмочь благословение Божье. Я сейчас вернусь. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Глория Копланд. Мы сегодня говорим о книге притчей, о том, как жить полной, счастливой, долгой жизнью с избытком, когда вы делаете то, что говорит Бог. Это называется мудрость. Мудро слушаться Бога. Глупо жить так, как живет этот мир. Итак, мы изучаем третью главу притчи. И вчера мы немного почитали с третьей главы, но сегодня я хочу еще раз прочитать несколько мест из этой главы. Это номер один, первый стих. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое». То, что происходит в вашем сердце, это картина всей вашей жизни. Когда мы даем нашему сердцу соблюдать Божьи заповеди, иначе говоря, когда мы подчиняемся тому, что Он говорит, приходит благословение. И для того, чтобы обосновать это, вот что сказано во втором стихе. «Ибо долготы дней...» когда ваше сердце хранит то, что говорит Бог, и вы выполняете это. «Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Говорю вам, это Место Писания о многом говорит. Долгота дней, долгая жизнь, жизнь в мире и благословенная жизнь, все это приложит вам Слово Божье. И тогда вы можете жить долго и в силе. Знаете, вам не нужно быть больным, чтобы умереть. Что происходит, когда вы умираете? Ваш дух покидает ваше тело, и это приводит к смерти вашего тела. И ваш дух может покинуть ваше тело, не выселенный болезнью, немощью или несчастным случаем. Вы можете прожить полное число своих дней. Господь скажет, выйди оттуда, и вас уже не будет. Почему это так? Как вы сможете это сделать? Потому что вы — дух. Вы не просто тело, вы — дух. У вас есть душа, которая состоит из вашего разума, вашей воли и ваших эмоций. И вы живете в теле. Поэтому, когда вы покидаете тело, ваше тело умирает, но вы не умираете. Вы не умираете, даже когда идете в ад. Это плохая новость. Для вас было бы лучше, если бы вы просто растворились, выходя из тела. Но на самом деле это не так. Вы просто уходите в то место или в иное. Вы либо идете на небеса, чтобы быть с Господом, если вы принадлежите Ему, вы пойдете именно туда. И если вы принадлежите дьяволу, вы пойдете прямо в ад и будете вечно гореть. Но, Глория, я думала, это всего лишь разговоры. Нет, это не разговоры. Да, об этом говорят, но небеса реальны. Как говорил Брат Хейген, есть небеса, которых нужно достичь, и ад, которого нужно избежать. И куда вы пойдете, вы определяете, пока вы здесь. У меня нет такого желания идти в ад. И теперь я узнала, что жизнь с Богом — это самая лучшая жизнь, какая только может быть. Это жизнь в благословении, это жизнь в избытке, это жизнь в здоровье. Когда вы живете с Богом, у вас есть все ответы, поскольку Он является ответом. И здесь сказано «Храни заповеди». «Заповеди мои, да хранит сердце твое». Это третья глава 1-2 стихи. «Ибо долготы дней, лет жизни...» «И мира они, Слова Божьи, приложат тебе». Как Слово Божье помогает вам жить долго и в мире? Слово Божье говорит вам, что делать, как жить, как разговаривать, как ходить в победе. Оно говорит вам, чего не делать, как не потерпеть поражение, как не умереть молодым. Так Слово Божье говорит вам, как жить долго и иметь долготу дней. Возможно, вы не знаете, что Бог говорит об этом, но вам нужно заняться этим и узнать. У нас есть много материалов на эту тему, много книг, записи передач. Мы проводим собрания. По всей стране и по всему миру есть церкви, в которых учат, как жить с Богом, для того, чтобы вы могли жить долго и в силе. Не знаю, как вы, но мне около 70 лет, и я хочу жить долго, и я это делаю. Аллилуйя! Я благословлена, Кеннет благословлен. Он всегда старше меня. Я благословлена. Он благословлен. Почему? «Мы все еще целы, мы не принимаем лекарств, у нас здоровое тело». Почему? Потому что мы вкушаем Слово Божье, и мы подчиняемся Ему. И вы можете быть такими. Вы скажете, «Да, но я уже довольно стар, я даже старше вас, Глория». Начните сейчас. В Библии сказано, что Слово Божье — это лекарство для всей вашей плоти. И чем больше вы вкушаете Слово Божьего, тем больше благословения приходит в вашу жизнь, в ваше тело. И чем больше вы слушаете Слово Божьего, тем больше благословения. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. И вот новый живой перевод Библии, который я вам читала.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 Он хочет, чтобы вы жили, пока не насытитесь. Аллилуйя. А затем вы получите повышение. Благословен Господь. И мы не будем читать все, что мы читали вчера, но мы прочитаем несколько стихов. «Никогда не давай верности и доброте возможности уйти от тебя». Видите, это необходимое условие к тому, чтобы быть благословенным, быть благословляющим быть правильным, поступать правильно, и доброте возможности уйти от тебя. Носи их верности и доброту, как ожерелье, а запиши их глубоко в своем сердце. Тогда ты обретешь благоволение, как у Бога, так и у людей. Будь правильным перед Богом и перед людьми. Делай то, что Библия называет правильным. И, конечно же, вам нужно прочитать ее, чтобы знать, что она называет правильным. И завоюешь хорошую репутацию. Доверяй Господу всем сердцем своим, не полагайся на свое понимание. Ищи Его воли во всех своих делах. Иначе говоря, когда Бог говорит вам что-то сделать, сделайте это. Как вы узнаете, когда Он скажет вам что-то сделать? Если вы будете стараться проводить время с Ним, проводить время в Слове Божьем, будете разговаривать с Ним, он будет направлять вас. Некоторые побуждения будут сильнее, чем другие. Иногда это будет то, что мы называем внутренним побуждением. Это когда к вам приходит понимание, что вам нужно выполнять определенные действия. Иногда это будет исправление в том, что вы сказали не по любви, или что-то сделали, что нелюбезно и недостославно. Если вы что-то такое сказали, у вас вдруг возникает такое чувство, «О, мне не следовало это говорить?» У вас вдруг возникает плохое чувство. Что вы делаете, когда вас исправляют? Вы каетесь? Если вы что-то сказали людям, попросите у них прощения, справьтесь. Если вы отошли от любви, вернитесь. Просто делайте то, что сказано в Библии. Будьте любезным человеком. Посмотрим, что такое любовь. И это наша заповедь. Наша первая заповедь — это любовь друг к другу. В расширенном переводе Библии сказано «любовь не необидчива» не раздражается и не возмущается. Она не принимает во внимание причиненное ей зло. Она не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Она не радуется неправедности. В 13 главе первого 1 Коринфянам четко говорится, какова любовь. Найдите это, перечитывайте это ежедневно, если нужно, до тех пор, пока через ваши глаза и уши это не проникнет в ваше сердце, и вы не начнете отвечать в любви. Любовь действительно является нашей заповедью, и любовь — это величайшая свобода. Я, наверное, сейчас вам это прочитаю, так как я могла пропустить кое-что важное. Мне нравится, как это написано в расширенном переводе Библии. Вот что такое любовь. Это Божья любовь. Именно в ней вы можете ходить, родившись свыше. Вы никогда не сможете ходить в ней, пока не родитесь свыше, поскольку это нелегко. Это нелегко, но это хорошо. В четвертом стихе 13 главы 1 послания к Коринфянам сказано, «Павел перед этим сказал, «Если имею пророческие силы и понимание всех тайных истин и загадок, и владею всеми знаниями, и имею достаточной веры, чтобы горы переставлять, но не имею любви Божьей во мне, когда мы рождаемся свыше, это Его любовь изливается в наши сердца, я — ничто. Бесполезное ничтожество. Так что без любви ничто не работает. Возможно, у вас такой желчный характер, что у вас не очень хорошо получается ходить в любви. Вы говорите резкие слова. Родитесь свыше. Если вы уже рождены свыше, то покайтесь. А затем встаньте на путь любви Божьей. Ежедневно перечитывайте 13 главу первого послания к Коринфянам. Это помещает вас в положение для того, чтобы быть благословенным. Это помещает вас в положение для того, чтобы у вас все получалось. Это помещает вас в положение для того, чтобы выжить. И здесь сказано: если я раздам все, что у меня есть, на еду нищим, и отдам тело мое на сожжение, но любви не имею, иначе говоря, какой бы ни была ваша жертва, если у вас нет любви, вы ничто. И нет мне в том никакой пользы. А вот что делает любовь. Вот как ее можно узнать. Любовь вынослива, терпелива и добра. Если вы рождены свыше, то это Божий вид любви. Это не естественная любовь. Естественная любовь эгоистична. Естественная любовь думает прежде всего только о себе в большинстве случаев. Но Божья любовь в нас вынослива, терпелива и добра. Любовь никогда не завидует и не кипит от ревности. Любовь не хвастлива и нечеславна. Она не выставляет себя на показ. Она не имеет о себе большого мнения, не надменна и не напыщена гордыней. Она нечеславна, она не груба и не ведет себя некультурно и неприлично. Любовь, Божья любовь в нас, не наставит на своих собственных правах или на своем. Но это важно. Потому что она не своекорыстна. Она, послушайте, уловите это, она не обидчива, не раздражается и не возмущается. Только подумайте, каким приятным был бы брак, если бы оба супруга были не обидчивыми, не раздражались и не возмущались.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 Она всегда готова верить самому лучшему о каждом человеке. Ее надежда не угасает ни при каких обстоятельствах. И она все переносит, не ослабевая. Восьмой стих подбивает итог. Любовь никогда не терпит поражения. Любовь никогда не терпит поражения. Какова наша заповедь? Чтобы мы любили друг друга, как я возлюбил вас. Любовь никогда не терпит поражения. Аллилуйя, слава Богу! Я даже забыла, как я так увлеклась. Как бы то ни было, это так. Вы должны ходить в любви. Если вы собираетесь соблюдать Слово Божье, вы должны ходить в любви. Сказано, «Сын мой, не упускай из виду хорошее планирование». Это 23 стих. С чего я начала сегодня? Мудрость — это древо жизни для тех, кто охватит ее, и блажены те, кто крепко ее держит. 19 стих. «Мудростью Господь основал землю, небеса утвердил разумом, и его премудростью глубинные источники земли разверзлись, и облака полились дождем. Сын мой...» «Не упускай из виду хорошее планирование и понимание сути. Держись их, ибо они наполнят тебя жизнью и принесут тебе почет и уважение». Именно об этом мы сегодня и поговорим. Все это — жизнь на основании Слова Божьего. Исполнение того, что говорит Бог, когда вы не упускаете из вида Слова Божьего, не упускайте из вида то, что хочет от вас Бог и Его план для вас, все это принесет тебе почет и уважение. Они сохранят тебя в безопасности на пути и удержат ногу твою от преткновения. Когда вы держитесь Божьего плана, когда вы следуете тому, что Он говорит, тогда план Божий для вашей жизни — это самое безопасное место, в каком вы только можете быть. Вы можете быть призваны проповедовать, вы можете быть призваны к тому или к этому, но если вы не отвечаете на этот призыв, Бог находится вот здесь, со своей волей, чтобы вы были служителем, врачом или кем-то другим, а вы находитесь вот здесь. И если вы сопротивляетесь тому, к чему Он вас призывает, тому, что является Его призванием для вашей жизни, тогда вы не находитесь в безопасности. Не забывай и не упускай из виду хорошее планирование и понимание сути. Держись их, ибо они наполнят тебя жизнью и принесут тебе почет и уважение, они сохранят тебя в безопасности на пути и удержат ногу твою от преткновения. Ты можешь ложиться спать без страха и наслаждаться приятными снами. Тебе не нужно... Помните, они сохранят вас в безопасности. В этом месте Писания сказано, тебе не нужно бояться бедствия или пагубы, которые приходят на нечестивых. Ибо Господь — твоя безопасность. Я хочу некоторое время сосредоточиться на этом. Тебе не нужно бояться бедствия. Мы постоянно слышим о бедствиях. Бедствия здесь, бедствия там, землетрясения, пожары. Происходят различные катастрофы, болезни, немощи, эпидемии. Если вы пребываете в этом и получаете свои приказания от Господа, если вы слушаетесь Его и следуете Его плану для вашей жизни, вам не нужно бояться бедствия или пагубы, которые приходят на нечестивых, ибо Господь — твоя безопасность. Это замечательное местописание. Вы должны хранить это в своих устах. Я должна хранить это в своих устах. Господь — моя безопасность. Он удержит мою ногу от ловушки. А затем говорится о том, что не отказывай в благодеянии нуждающемуся, или тому, кто это заслуживает, сказано в другом переводе. Не замышляй заговора против ближнего твоего, так как он доверяет тебе. Не обвиняй того, кто не причинил тебе зла. «Не завидуй жестоким людям, не повторяй их пути». Такие злые люди мерзость пред Господом, но Он предлагает свою дружбу благочестивому. Не завидуйте нечестивым людям, поскольку они уже в беде. Может казаться, будто у них сейчас все хорошо, но их конец не будет хорошим. Проклятие Господне на доме нечестивого, но Его благословение на доме праведного. «Слава Богу!» Поэтому, когда мы ходим с Богом, делаем то, что Он говорит, на нас лежит благословение. Бог смеется над насмешниками, но Он оказывает благоволение смиренным. Мудрые наследуют честь, а глупые посрамлены. Я сосредоточусь на предыдущем стихе. Я прочитаю вам несколько мест Писания о безопасности и защите. Я вернусь немного назад. Слова Божьи, это сказано в 21 стихе или в 20, позвольте я посмотрю, наверное, 21 стих. «Сын мой, не упускай из виду хорошее планирование и понимание сути, держись их, ибо они наполнят тебя жизнью». Планирование и понимание сути, хорошее планирование от Господа, выполнение Его плана, хождение по Его Слову, если вы не знаете точно, каков Его план для вашей жизни, где Он хочет, чтобы вы жили, что Он хочет, чтобы вы делали, начните делать то, что есть в Его записанном плане. И вы будете знать, что делать. Господь явит Себя. Иначе говоря, для того, чтобы мы могли слышать с небес, мы должны дать небесам место для работы. Мы должны уделять Богу время и внимание. Нельзя продолжать жить так, как живет этот мир, и ожидать, что сможете услышать, что Бог от вас хочет. Вы должны дать Богу место в своей жизни. Пойдите в хорошую церковь. Возьмите Библию. Слушайте, узнавайте об истинных Господа. Хорошее планирование сохранит тебя в безопасности на пути и удержит ногу твою от преткновения. Ты можешь ложиться спать без страха и наслаждаться приятными снами. Тебе не нужно бояться бедствия и пагубы, которые приходят на нечестивых. Это говорит нам с вами, что если мы находимся в правильном положении с Богом, если мы следуем за Богом, то когда нагрянет буря, когда случится катастрофа, когда нас проглотит кит, он выплюнет нас на сушу. Здесь нам сказано, что происходящее с нечестивыми не должно произойти с нами. Мы не должны бояться бедствий. Если мы боимся, и мы не переключились в состояние веры, Тогда нам есть чего бояться. Вера верит тому, что сказано в Слове Божьем. В Слове Божьем сказано, «Тебе не нужно бояться бедствия или пагубы, которые приходят на нечестивых, ибо Господь — твоя безопасность». Бедствия происходят, но они не должны приходить к нам, поскольку у нас есть ангелы, у нас есть Господь, как наша охрана. Мы в безопасности». Недавно здесь прошло несколько страшных бурь. И вы полагаете, что мы натянули на голову одеяло и спрятались? Нет. Мы вышли на улицу и говорили им. Кеннет говорил с бурями. Он вышел на улицу и говорил с ними. Он сказал, «Ты не придешь сюда. Мы живем рядом с водой. Перед нашим домом есть большой водоем. И мы видим, что происходит на большом расстоянии от нас. Мы видим, где начинается буря и откуда она идет». Кеннет — летчик и у него есть радар. У него есть карты, на которых показывается состояние погоды, что в тот момент происходит и где. И как раз на прошлой неделе Кеннет выходил и разговаривал с Бурей. Она шла в одном направлении, приближаясь к нам. Он вышел на улицу и говорил с ней. Потом вернулся, посмотрел на нее по радару, и она пошла в другом направлении. Я не буду вам говорить, куда она пошла, потому что вы можете на меня разозлиться, возможно, вы как раз там живете. Но я вам говорю, это работает. Выходите на улицу. Мы могли бы так запутать эту погоду, если на севере мы бы делали одно, а на юге вы другое. Буре пришлось бы просто уйти. Ей бы пришлось вернуться обратно или сделать еще что-нибудь, так как ей негде было бы приземлиться. И Кеннет проговорил к ней. Потом пошел, чтобы посмотреть на радар, и увидел, что она пошла совсем в другом направлении. Это значит действовать на основании Слова Божьего. Это значит быть уверенным в имени Иисуса. Вы говорите, «Во имя Иисуса! Уходи сейчас же во имя Иисуса!» Рассейся! Вам нужно научиться брать власть. Как вы это делаете? Вы используете имя. И Иисус сказал, что мы можем использовать Его имя. Мы используем его имя, чтобы изгонять бесов. Мы используем Его имя, чтобы запрещать бурям. Мы используем Его имя, чтобы запрещать искушением и всему, что пытается отвлечь нас от воли Божьей. Мы используем Его имя, чтобы запрещать неверию. Мы должны занять твердую позицию. Почему? Потому что у нас есть враг, его зовут сатана. Что он собирается здесь делать? Для чего он пришел? Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Так сказано о нем в Библии. Он бесполезен, он ни на что не годен. Он ищет место, где ему жить, так как у него нет власти. Его вышвырнули с небес. У него нет власти, он вор, он вынужден красть. Мы продолжим говорить о бедственных ситуациях, о бедствиях. И я хочу, чтобы вы запомнили это местописание в новом живом переводе Библии. В нем сказано, «Тебе не нужно бояться бедствия или пагубы, которые приходят на нечестивых, ибо Господь...» Твоя безопасность. Найдите это местописание. Прочитайте его и в других переводах. Это 22 стих 3 главы притчи. Посмотрим, правильно ли это? 22 стих. Нет, 25 стих. «Тебе не нужно бояться бедствия или пагубы, которые приходят на нечестивых, ибо Господь — твоя безопасность. Он удержит ногу твою от ловушки. Это обещание мне, это обещание вам. И в Писании есть и другие обещания, подобные этому. И нам нужно действовать на основании этого». Завтра мы продолжим говорить о нашем прибежище и о том, что праведные выживут, поэтому обязательно смотрите нас. Увидимся через минуту. Я сейчас вернусь. Здравствуйте, я Глория Коплан. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы говорим о том, как жить победоносно, в безопасности, под охраной, в процветании, независимо от того, что делают другие люди в этом мире, поскольку мы уже не от этого мира после того, как родились свыше. Мы принадлежим Господу Иисусу Христу. Мы — граждане небес. Иногда, когда американцы едут в другие страны, они видят, что они пользовались в своей стране некоторыми привилегиями, которые недоступны в других странах. У нас есть привилегии, и не все страны так же свободны, как Соединенные Штаты Америки. Мы — граждане этой страны, и мы это ценим. Есть много других стран, в которых тоже есть эти привилегии, но мы также являемся гражданами высшей сферы. Знаете, в Библии сказано, что мы являемся гражданами небес после рождения свыше. Если мы живем в Доме Божьем, если мы Его народ, если мы рождены свыше, тогда мы граждане небес. А граждане небес имеют привилегии, которых нет у других людей. И каждый, кто хочет, может быть гражданином небес. Небеса открыты. Вы можете родиться свыше, и это дает больше привилегий, чем просто уход на небеса после смерти. Хотя это прекрасная привилегия. Но у нас есть привилегии, благодаря чему? В Библии сказано, что Иисус Христос пришел и искупил нас от проклятия. Проклятие — это все плохое, о чем только можно подумать. Проклятие — это когда вас контролирует зло. Другие люди — нищета, болезнь. Это все плохое, но когда мы делаем Иисуса Господом нашей жизни, Он уже взял на себя проклятие за нас с вами, чтобы мы больше не были под этим проклятием. Мы были искуплены от болезней, нищеты, бесов, страха, недостатка. Недостаток принадлежит к проклятию. Если вы хотите узнать, от чего вы были искуплены, посмотрите 28 главу книги Второзакония. Благословение пришло на нас через Иисуса Христа. Но есть еще и проклятие, от которого мы были искуплены. И у нас есть привилегии. Но если мы не знаем об этих привилегиях, мы ими не пользуемся. И мы поговорим о привилегии быть освобожденными от страха, от бурь, от катастроф. Нет, мы не будем здесь жить вечно. Но мы не должны быть больными для того, чтобы умереть. И мы не должны быть изгнанными из своих тел обстоятельствами, несчастными случаями, бурями и тому подобным. Когда придет наше время умереть, наше тело просто умрет, когда мы покинем его. Мы его просто покинем. Тело будет мертвым. Вас возьмут, помоют, купят новое платье или новый костюм нанесут макияж, сделают так, чтобы вы выглядели красиво. Возможно, покинув это тело, вы будете выглядеть лучше, чем до того, но вас в этом теле уже не будет. Выйти из тела и водвориться у Господа. Но мы все же хотим прожить полное число своих дней. Мы хотим прожить полное число своих дней для того, чтобы иметь возможность выполнить волю Божью в этой жизни. А затем мы хотим, чтобы нас отсюда забрали. Мы не хотим, чтобы нас выгнала болезнь или немощь. Мы хотим, чтобы нас отсюда забрали после того, как мы достигнем полноты своего возраста, как сказано в 90-м псалме. Мы будем насыщены и готовы уйти. Бог будет удовлетворен нашей работой, и мы выполним то, для чего мы были призваны. Поэтому мы хотим прожить полное число наших дней. И одним из факторов, помогающим прожить полное число дней, я думаю, что это главный фактор, это знать, что сказано в Слове Божьем, и ходить в том, что сказано, наслаждаясь этой привилегией. Мы можем быть благословлены, мы можем процветать, мы можем жить без болезней и немощи, поскольку если мы будем жить верой, мы сможем запрещать болезням и немощам, мы сможем быть целостными, если будем слушаться Бога. А это и есть ключ к свободе. Вы не сможете противостоять болезням и немощам, если будете жить как дьявол. Вы должны выбрать чью-то сторону. Необходимо делать то, что говорит Бог. Необходимо поступать правильно. Слушайтесь Бога. Не обижайте свое тело. Не помещайте в свое тело наркотики или что-то вредное. Не будьте наркоманом, иначе так вы не проживете долго. Вы должны ходить в свете Писания, и тогда вы сможете жить свободными от болезней, немощи и проклятия. В Библии сказано, что мы были искуплены от всего, что принадлежит к проклятию. Поэтому вы можете жить свободными от болезней, немощи, традиций, но вы должны это исполнять. Вы должны слушаться Бога. Невозможно жить в благословении, не слушаясь Бога. Когда сынам Израилевым в Ветхом Завете предложили благословение, они должны были выполнять то, что было сказано. Они должны были слушаться. «Если будете подчиняться этому, если будете подчиняться Слову Божьему, на вас придет благословение. Если не будете слушаться, тогда проклятие». И это по-прежнему так. Вы можете быть христианином, вы можете быть рожденным свыше, но, возможно, вы отступили и не живете так, как этого хочет от вас Бог. Вы живете так, как живет этот мир. И Тогда вы не можете оставаться свободными от проклятия. Нельзя жить в проклятии и получать благословение, результаты благословения. Это просто невозможно. И Бог пытается донести до нас все свое слово, дать нам пророков, пасторов, учителей, евангелистов и все дары служителя, которые Он может нам дать, дать нам свое Слово во многих переводах и донести до нас то, что Он говорит, для того, чтобы мы знали, чтобы мы делали то, что Он говорит, и были свободными. И сегодня я поговорю с вами о бедствиях, о том, что сказано в Слове Божьем в новом живом переводе, о том, как быть свободным от бедствий. Мы живем в мире бедствий. Это факт. Но жизнь здесь не должна быть опасной для нас во имя Иисуса. Мы можем жить свободными, исцеленными. Мы не должны быть больными, чтобы умереть. Для того, чтобы умереть, мы должны лишь покинуть наше тело. Когда мы покидаем это тело, оно не может больше жить. Мы — это дух. У нас есть душа, и мы живем в теле. Когда я покину это тело, я, мой духовный человек, мое настоящее «я», в этом теле больше не будет жизни, но меня уже в нем не будет. «Выйти из тела и во у Господа», сказано в Писании. И мы будем говорить о том, что праведные выживают. Я дам вам несколько мест Писания о бедствиях, о том, как быть свободным от бедствий, которые происходят на земле. Сначала мы прочитаем то, что мы читали вчера в третьей главе притчи. Я читаю 21 стих в новом живом переводе Библии. Там сказано... «Сын мой, не упускай из виду хорошее планирование и понимание сути». Иначе говоря, для того, чтобы иметь в своей жизни благословение, защиту, сверхъестественную защиту, вы должны быть в одном потоке с Богом. Нельзя рассчитывать на защиту, когда вы идете против Бога. Что это значит? Это значит, что вы делаете то, что Он говорит. Но я не знаю, что Он говорит. Все зависит от вас. Вы должны выяснить, что Он говорит, а затем это делать. Это ваша ответственность. «Сын мой, не упускай из виду хорошее планирование и понимание сути. Держись их, ибо они наполнят тебя жизнью и принесут тебе почет и уважение». Они, слова Божьи и планирование на основании Слова Божьего, подчинение Слову Божьему, Сохранят тебя в безопасности на пути и удержат ногу твою от преткновения. Это наш план. У нас есть план. Он у нас записан. Нам не нужно о нем гадать, мы можем найти его на любом языке, это наш план. Они сохранят тебя в безопасности на пути и удержат ногу твою от преткновения. Ты можешь ложиться спать без страха и наслаждаться приятными снами. Если в вашей жизни есть страх, так быть не должно. Если вы христианин, вы были освобождены от духа страха, и вам нечего бояться. И что мы делаем со страхом? Мы ему противостоим. Когда страх пытается прийти и говорит «Я убью тебя ночью», дьявол тебя убьет, кто-то вломится в твой дом, что вы делаете? Запрете двери, это хорошо, но ваше освобождение в вашей вере. Вы противостоите дьяволу, и он убегает от вас. Вы говорите «Нет, я живу под кровом Всевышнего». «Мой отец защищает меня, у меня не будет страха». Страх открывает двери перед сатаной так же, как вера открывает двери перед Богом, чтобы он работал. Поэтому нам нельзя допускать страх. Так мы даем сатане место, чтобы работать. Здесь сказано, что вы можете ложиться спать без страха и наслаждаться приятными с нами. Поэтому, если вас беспокоят кошмары, возьмите 24 стих 3 главы притчи и запретите страху. Запретите страху и не отступайте от своего благословения, что ваш отец следит за вами. Не убоишься бедствия. Они, слова, сохранят тебя в безопасности. Ты можешь ложиться спать без страха и наслаждаться приятными снами. Если у вас ночные кошмары, запретите им и не миритесь с этим. Тебе не нужно бояться бедствия или пагубы, которые приходят на несчастивых, сказано в этом переводе. Тебе не нужно бояться бедствий. Я хочу, чтобы в ваших мыслях задержалось это слово бедствие или пагубы, которые приходят на нечестивых. Если мы рождены от Бога, мы уже не в том положении, как нерожденные от Бога. Вы скажете, но это нечестно. Это честно. Иисус принес освобождение для всех, но не все приняли Его и родились из-под проклятия. И вы можете это сделать сегодня. Вы можете просто сказать, Иисус, я принимаю тебя как Господа моей жизни. «Возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь». Именно так я сказала Господу, и я изменилась, и эта перемена уже навсегда. Вы рождаетесь из смерти в жизнь, из греха в праведность, из болезни в здоровье. Все проклятие исчезает, и приходит благословение. Итак, бедствие. Тебе не нужно бояться бедствия или пагубы, которые приходят на нечестивых, ибо Господь — твоя безопасность. Он удержит ногу твою от ловушки. Слава Богу! Мы защищены. Дальше сказано. «Проклятие Господне на доме нечестивого, но Его благословение на доме праведного». Это новый живой перевод Библии. Бог смеется над насмешниками, но Он оказывает благоволение смиренным, Мудрые наследуют честь, а глупые посрамлены. Но сейчас мы сосредоточены на бедствии. Вы не убоитесь бедствия или пагубы. Я хочу, чтобы вы записали для себя эти местописания, которые я для вас выбираю, и придерживались их, приняли их и рассчитывали на них. Здесь сказано, не убоишься бедствия или пагубы, которые приходят на нечестивых, ибо Господь — твоя безопасность. Господь — наша безопасность. Если мы во Христе Иисусе, Господь — наша безопасность. Давайте посмотрим другое местописание. Возможно, мы еще сюда вернемся. Но давайте посмотрим 18 главу книги Иезекииля и прочитаем еще кое-что о бедствиях. По-моему, это 19 стих 18 главы. 18 глава. Мне нравится, как это сказано в этом переводе. Посмотрим. Давайте прочитаем 20 стих. Фактически это середина 20 стиха. «Праведные люди будут вознаграждены за свою благость, и нечестивые люди будут наказаны за свое беззаконие». Как мы становимся праведными? Мы становимся праведными благодаря тому, что Иисус понес наши грехи, и мы приняли Его праведность. Мы родились свыше и стали тем, что Бог называет в Писании новым творением. Когда мне было, кажется, 26 лет, я уже не помню, сколько мне было, когда я родилась свыше, я прямо тогда изменилась от смерти к жизни. Я изменилась. Я родилась свыше, в праведность Божью. Я мало что знала, когда родилась свыше. Но мама Кеннета молилась за меня. Мы были на собрании, и я родилась свыше, и исполнилась Духа Святого. Нет, я родилась свыше сама, дома, когда я читала Библию, а затем я исполнилась Духа Святого. Как бы то ни было, здесь сказано, праведные люди будут вознаграждены за свою благость. Мы читаем это в Ветхом Завете. Они, честивые люди, будут наказаны за свое беззаконие. Единственное, что отличает Ветхий Завет от Нового, это Иисус. Иисус пришел и понес проклятие за нас с вами. Это самое важное в рождение свыше. Когда вы рождаетесь в этот мир, вы приходите в этот мир с грехом, но вам доступен Спаситель. Сделайте Его Господом в вашей жизни, и вы родитесь свыше. Это не слова, которые мы говорим в церкви. Так сказано в Библии. Вы рождаетесь из смерти в жизнь, из греха в праведность. Это еще Ветхий Завет, но мы все равно можем из него кое-что почерпнуть. Если нечестивые люди отвратятся от всех своих грехов и начнут подчиняться моим законам и поступать справедливо и правильно, они обязательно будут жить и не умрут. Итак, в Ветхом Завете они полностью зависели от их обращения. И Бог сделал все возможное, чтобы дать им благословение. Вот что произойдет с вами, если вы будете подчиняться Слову Божьему. А это проклятие. Это произойдет с вами, если вы не будете подчиняться Слову Божьему. Но затем в Библии сказано, что когда пришел Иисус, Он понес за нас проклятие. И поэтому, когда мы делаем Иисуса Христа Господом в своей жизни, мы освобождаемся от проклятия. Сказано, что Он понес проклятие, чтобы на нас могло прийти благословение. Слава Богу, это работает для иудеев, эллинов и народов, для всех людей, для кого угодно, в любой земле, для любого народа, любой страны. И Иисус понес его за всех нас. Итак, здесь сказано, «Если нечестивые люди отвратятся от всех своих грехов и начнут подчиняться Моим законам и будут поступать справедливо и правильно, они обязательно будут жить и не умрут. Все их прошлые грехи будут забыты, и они будут жить благодаря тем праведным вещам, которые они совершили». И в Новом Завете, даже если вы были убийцей, я знаю людей, которые получили пожизненное заключение за убийство, но пока они были в тюрьме, они родились свыше, и теперь они прекрасные, замечательные люди. Мы с Кеннетом недавно вернулись со встречи с несколькими прекрасными женщинами, которые сидят в тюрьме здесь, в Техасе. Большинство из них родились свыше, когда они уже сидели в тюрьме. И они были просто замечательными. Им было прекрасно проповедовать. Они любят Слово Божье. И все их прошлые грехи, будь то убийство, кража, все что угодно, о каком бы ужасном преступлении вы ни подумали, самый страшный грех был прощен. Они были очищены, как будто этого никогда не было. Все их прошлые грехи будут забыты когда вы делаете Иисуса Господом вашей жизни. И они будут жить благодаря тем праведным вещам, которые они совершили. Мы живем благодаря тем праведным вещам, которые совершил Иисус. И мы не просто прощенные грешники. Мы рождены свыше. Но вот что Господь говорит о себе. «Вы думаете, что мне нравится видеть, как умирают нечестивые люди?» спрашивает Господь Вседержитель. Конечно, нет. Я лишь хочу, чтобы они обратились от своих нечестивых путей и жили. если праведники обратятся к грешным путям и начнут поступать, как другие грешники, будет ли им позволено жить? Конечно, нет. Все их предыдущие хорошие дела будут забыты, и они умрут в своих грехах. И здесь сказано, поэтому я буду судить вас, народ Израилев, по вашим поступкам. И когда это читаешь, думаешь, как замечательно то, что сделал Иисус для нас, взяв на себя наши грехи, понесшие наши болезни и немощи. Люди во времена Езекииля не могли родиться свыше, но они могли получить прощение за свои грехи, и они могли быть очищены от неправедности через священника, через жертвенную кровь. Но Иисус принес за нас эту кровную жертву, и мы можем родиться свыше. Они могли получить прощение, а мы можем родиться свыше. А теперь и они тоже могут родиться свыше. Отвернитесь от ваших грехов. Не дайте им уничтожить вас. Оставьте позади всякий бунт. И возьмите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, народ Израиля? Я не хочу, чтобы вы умерли, говорит Господь Вседержитель. Отвратитесь и живите. Видите, все зависит от вас. Зачем вам умирать? Бог говорит вам сейчас, в этот день и час. Зачем вам умирать? Иисус уже умер за вас. Зачем вам уходить прежде своего времени? Зачем вам умирать от болезней, немощи или чего-либо? Зачем вам умирать? Запомните это. Зачем вам умирать? Праведные выживают во имя Иисуса. Давайте посмотрим 20 стих. Подождите, позвольте я посмотрю. Посмотрим, то ли это место. 18 глава, 21 стих. «Если нечестивые люди отвратятся от всех своих грехов и начнут подчиняться моим законам, и будут поступать справедливо и правильно, они обязательно будут жить и не умрут». И здесь, в последнем стихе, это 31 стих, здесь сказано «Зачем вам умирать? Все зависело от Израиля, и все зависит от нас». Зачем нам умирать, когда мы можем жить? Слава Богу! Когда-нибудь мы покинем наши тела, но нас не должны из них выселять. И в 31 стихе сказано, «Зачем вам умирать? Иначе говорят, до того, как исполнится полное число ваших дней». Вы не будете жить здесь вечно, но вы можете прожить полное число ваших дней. Они не собирались жить здесь вечно, но они могли обратиться к Господу, изменить свои пути, и они могли прожить полное число своих дней. В Ветхом Завете их учили, как прожить полное число своих дней, но не все они так поступали. Посмотрите 30-й Псалом. Я хочу успеть прочитать его. Я не очень проворно, чтобы успеть все, но 30-й Псалом. Я собираюсь объединить эти три местописания, если Господь мне поможет. А Он поможет. В 30-м псалме сказано 19-20 и стихи. Не закрывайте это. 30-й псалом с 19 по 24 стихи. Позвольте, я перейду сразу к этому. Я прочитаю, что смогу. «Как велики твои блага! Ты сберег замечательные благословения для тех, кто тебя почитает. Ты сделал так много для тех, кто пришел к тебе за защитой». Это 19 стих. «Благословляй их на глазах у этого мира. Когда мы приходим к нему за защитой, мы можем ее получить. Ты прячешь их». Кого? «Ты прячешь тех, кто делает то, что ты говоришь, и тех, кто следует за тобой». Ты прячешь их под кровом Твоего присутствия, в безопасности от тех, кто устраивает заговор против них. Ты укрываешь их, Он скрывает нас. Он укрывает их в Своем присутствии от обвиняющих языков. Хвала Господу, ибо Он явил мне Свою неизменную любовь. Это 21 стих в Новом Живом Переводе Библии. Он сохранил меня в безопасности, когда на город напали. Мы говорим о бедствиях, мы говорим о нападениях. И здесь сказано, 23 стих, «Любите Господа, верные Его, ибо Господь защищает тех, кто Ему предан, а кто Ему предан? Те, кто делает то, что Он говорит». Но Он строго наказывает всех надменных. Поэтому ваш выбор — будьте сильными, мужайтесь, все полагающие свою надежду на Господа. Итак, в Писании сказано, что праведные выживают. Зачем нам умирать? Бог сохранит нас в безопасности в городе. Знаете, в 30-м псалме сказано, что Он сохранит вас в безопасности во время атаки на город. Это может быть буря или военная атака, что угодно. Бог сохранит вас в безопасности, когда на ваш город будут нападать. Вам нужно это записать. 30 псалом, 19 по 24 стих. Господь избавляет нас от бедствий. У Него для нас есть защита. Он нас любит, Он о нас заботится. Нам принадлежит 90-й Псалом. Я сейчас вернусь. Здравствуйте, я Глория Коплан. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы говорим о том, как выжить во время бедствия. Мы говорим о том, как быть защищенным от всего, что может произойти на земле. Это могут быть проблемы с вашими финансами, это может быть угроза смерти, это могут быть моры, войны, все что угодно. И на следующей неделе мы поговорим о 90-м псалме. Но сегодня я перегруппирую и повторю все то, что мы уже сказали, и попытаюсь свести все вместе. Мы говорили о том, как быть защищенным во время бедствия. Это может быть любое бедствие, буря, любая катастрофа. Это может быть война, все что угодно, авиакатастрофы, автомобильные аварии, все что угодно. Если вы во Христе Иисусе, у вас есть Писание, что мы можем прожить полное число своих дней, если будем делать то, что говорит Господь. Итак, давайте начнем сначала. Я повторю кое-что из того, что мы уже говорили. Посмотрите третью главу притчи с 1 по 26 стихи, где сказано. Я буду читать из нового живого перевода Библии. Нет, посмотрите 20 стих, 2 глава, 20 стих. Там сказано, «Вместо этого следуй по следам добрых». Нет, лучше мы вернемся назад, 16 стих. Мудрость спасет тебя от аморальной женщины, от лести женщины, совершающей прелюбодеяние. Она покинула своего мужа игнорирует завет, данный ею перед Богом. Это лишь один пример, как быть непослушным перед Господом. Если войдешь в ее дом, это приведет к смерти. Это дорога в ад. Посещающий ее человек проклят. Ему никогда не добраться до стези жизни. Из этого вы можете извлечь, что если мы будем жить в грехе, в аморальности, быть аморальными в сексуальном плане совершать убийство и все то, что Библия считает неправильным, тогда у нас не будет жизни. Так что вам нужно сделать выбор. И вот что в Писании сказано сделать. «Вместо этого следуй по следам добрых. Не ходите путем обычных людей». Говорю вам, мы живем в безумном мире. На нашем телевизоре стоит фильтр, блокирующий сквернословие. Он его просто устраняет. У нас также стоит фильтр, его можно установить, который блокирует аморальные сцены, например, сексуальные сцены и тому подобное. Говорю вам, если бы не эти два фильтра, мы не смогли бы смотреть по телевизору ничего. У людей в этом мире практически нет словарного запаса поскольку они могут выражаться только с помощью ругательств. Мы живем во время бунта, сквернословия и греха. Позвольте я вспомню, что это я увидела недавно. Одна женщина, кажется, диктор на телевидении, говорила о чем-то и, сказав что-то, она извинилась за то, что использовала слово "муж" вместо слова "партнер". Я подумала: "Ну вот, приехали". Речь шла о сексуальной ситуации, и ей показалось, что она оскорбила неженатых людей, поэтому она сказала. Мне следовало использовать слово «партнер». Это грустно. Мужчина и женщина вступают в брак и становятся мужем и женой. И не пишите мне писем, если вам это не нравится, потому что это так есть, так все задумано. И я подумала, это показывает, как далеко все зашло. Это не были нечестивые или плохие люди. Просто так далеко зашло мышление. Мы не хотим обижать никого, кто сожительствует без брака. Но знаете, как это называется? Это называется грех. А знаете, что делает грех? Он убивает. Он крадет, он губит. Кто-то должен проповедовать Слово Божье и говорить истину. Именно поэтому нужно ходить в хорошую церковь и не питаться мусором этого мира. Я пришла к этому, говоря о том, что, даже не знаю почему, но я говорила о том, что если вы не удалите из фильмов сквернословия, вам нельзя их смотреть, поэтому у нас есть те два прибора. Но нам все равно приходится смотреть по телевизору то, что раньше по телевизору не показывали. Я знаю, что вы, наверное, это слышали, но вы помните сериал «Я люблю Люси»? Тогда по телевизору нельзя было произнести слово «беременная» в тех сериях, когда она забеременела. Я думаю, что она была беременной в реальной жизни. Но тогда нельзя было произнести слово «беременная». Вот как далеко все зашло за время моей жизни. Подумайте об этом. И лишь из-за того, что этот мир со всех ног идет в ад, это не означает, что мы с вами должны быть такими. Мы можем поддерживать праведность, мы можем делать то, что говорит Господь, и благословение Господне на тех, кто Его слушается. Давайте еще раз посмотрим третью главу притчей. Я лишь хочу прочитать часть ее. Давайте прочитаем 19 стих в Новом Живом Переводе Библии. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись глубокие фонтаны земли, и облака полили дождем. Сын мой, не теряй из виду хорошее планирование и понимание сути. Держись их, и они наполнят тебя. Или можно сказать, хорошее планирование и понимание сути наполнит тебя жизнью и принесут тебе почет и уважение. Они, то есть когда вы будете придерживаться хорошего планирования и мудрости или понимания сути, делая то, что правильно в глазах Бога, а не в глазах этого мира, у этого мира заниженные стандарты. Делай то, что правильно в глазах Бога, тогда они будут хранить тебя в безопасности на твоем пути и удержат ногу твою от преткновения. Ты можешь лечь без страха и наслаждаться приятными снами. Тебе? Кому это тебе? Тому, кто делает то, что говорит Бог, кто почитает Бога, кто Его слушается. Тебе не нужно бояться бедствия, когда оно придет, или уничтожения, которое придет на нечестивых, но Господь — твоя безопасность. В 32 или в 33 стихе сказано «Проклятие Господне на доме нечестивого, но Его благословение на доме праведного». Поэтому, если мы не хотим, чтобы на нашем доме было проклятие Господне, нам нельзя присоединяться к нечестивым. Если мы хотим благословения, тогда мы присоединяемся к праведным. Господь насмехается над насмешниками, но проявляет почтение к смиренным. Мудрые унаследуют честь». Так что от того, что мы делаем, зависит то, сколько благословения мы имеем. Чем больше мы соглашаемся со Словом Божьим, тем больше у нас благословения в финансовых вопросах, в вопросах здоровья, в вопросах семьи, во всем, что происходит у нас в жизни. Так что мы это определяем. Если мы будем ходить в свете Божьем, мы можем быть в безопасности даже во время бедствия. И сказал здесь, это замечательное местописание в новом живом переводе Библии. Помните, в 18 главе книги Езекиеля сказано, «Праведные люди будут награждены за свою благость, а нечестивые будут наказаны за свою нечестивость». Кто определяет, каким из них принадлежите вы или я? «Я определяю, и я принимаю решение, что я буду слушаться Бога». Если нечестивые отвернутся от своих грехов и начнут подчиняться моим законам, и будут поступать справедливо и правильно, то будут жить и не умрут. Если вы живете в доме нечестивого, то вам нужно лишь обратиться и сделать Иисуса Господом своей жизни. И вы будете жить». Прошлые грехи будут забыты. Они будут жить благодаря тем праведным делам, которые они совершают. То есть благодаря тому, что вы делаете Иисуса Господом своей жизни. Он понес за нас проклятие. Думаете ли вы, говорит Господь, что мне нравится видеть, как умирают нечестивые люди? Конечно нет. Я лишь хочу, чтобы они отвернулись от своих нечестивых путей и жили. Однако, если праведные обратятся к грешным путям и начнут поступать как грешники, позволено ли им будет жить? Нет. Конечно, нет. Вся их прежняя праведность будет забыта, и они умрут в своих грехах. Если вы когда-то в своей жизни ходили с Господом, но были отвлечены, отвратились, то что вам делать? Нужно ли вам продолжать это и умереть молодым, не имея награды после смерти? Нет, покайтесь, попросите Бога простить вас. Оставьте это позади. Начните ходить в хорошую церковь, которая может вам помочь ходить прямо и делать то, чего от вас хочет Господь, учить вас тому, что правильно. Трудно ходить праведно без познания Слова Божьего. Понимаете, Слово Божье дает нам сверхъестественную способность, силу и понимание делать то, что хочет от нас Бог. Если ваша жизнь запуталась, покайтесь и попросите Бога простить вас, а затем начните учиться. У нас есть много книг, которые мы можем вам выслать. Они помогут вам начать идти своей стезей. Вы сможете жить совершенно иной жизнью, чем та, которую вы имели до того момента. Не имеет значения, что вы совершили, что бы это ни было. Кровь Иисуса очистит вас от всякой неправности праведности. Вы можете отвернуться от нее и начать ходить в победе. Вы думаете, мне нравится видеть, как умирают нечестивые? Конечно, нет. Однако, если праведные люди обратятся к грешным путям и начнут поступать как грешники, позволено ли им будет жить? Нет, конечно, нет. Вся их прежняя праведность будет забыта. Затем здесь сказано, это такое сильное место Писания в 31 стихе, «Оставьте все ваше сопротивление, отвернитесь от ваших грехов». Не дайте им вас погубить. Оставьте все ваше сопротивление позади. Сотворите себе новое сердце и новый дух. Как вы можете это сделать? Только через Господа Иисуса Христа. Зачем вам умирать? «Я не хочу, чтобы вы умирали», — говорит всемогущий Господь. «Вернитесь и живите. Праведные выживут. Вернитесь и живите». Зачем вам умирать раньше вашего времени? Посмотрите 30-й Псалом. Это такое замечательное местописание. Вам нужно записать этот псалом, 30 псалом. Я прочитаю вам еще раз 19 стих. Посмотрим, 30 псалом с 19 по 24 стихи. Праведные выживают, помните это. И это согласуется вот с этим псалмом. Славьте Господа, ибо Он явил свою верную любовь. Он сохранил меня в безопасности, когда мой город атаковали. «Во внезапном страхе я воскликнул: я отвержен от Господа». Но ты услышал мой зов о милости и ответил на мой зов о помощи. «Любите Господа, ибо Господь защищает верных Ему». Вам необходимо это местописание. Это 24 стих 30 псалма. «Любите Господа». В Библии сказано, что если вы любите Господа, вы будете делать все, что Он говорит. Так что мы точно знаем, что это означает. «Любите Господа, ибо Господь защищает». А затем сказано, «Любите Господа, все верные Ему». Что это означает? Это означает людей, которые верны делать то, что Он говорит. Служить Ему, а не дьяволу, этому миру или всем этим удовольствием. Ибо Господь защищает верных Ему, но Он сурово наказывает всех высокомерных. Поэтому будьте сильными и мужайтесь, все надеющиеся на Господа. Мы любим Господа. Мы делаем то, что Он говорит. Мы живем под кровом Всевышнего, о котором говорится в 90-м псалме. Мы живем, обитаем, сказано в Писании. Мы не входим и выходим. Мы остаемся соединенными с Господом. «Если мы допускаем промах, мы и начинаем все заново. Мы очищаемся и начинаем все заново». Затем в 6 стихе 31 Псалма сказано, «Поэтому пусть все праведники исповедуют перед тобой свое сопротивление, пока еще есть время». Это важное местописание. Не ждите, думая, «Я еще пару лет поживу разгульной жизнью, а потом покаюсь». Вы можете не прожить еще пару лет. Время для покаяния есть только сейчас. И вы точно знаете, что вы можете это сделать. Вам неизвестно, сколько времени у вас осталось. Поэтому пусть все праведники исповедуют перед тобой свое сопротивление, пока еще есть время, чтобы не утонуть в потопе суда. Грех влечет за собой суд с наказанием. Если вы живете в грехе, вы уже пребываете под судом, поскольку вы не будете успешны. У вас не будет того, в чем вы нуждаетесь, у вас не будет денег, в которых вы нуждаетесь. И если бы у вас были все деньги, то вы бы их потратили на неправильные вещи, которые рано вас погубят. Вы будете покупать наркотики, все нелегальные наркотики, какие только захотите. Столько алкоголя, сколько вам захочется. Всякую аморальность, какую только захотите. И вы умрете рано. Единственный способ спастись, единственное безопасное место в этой жизни — это во Христе и Иисусе. Он пришел, взял на себя ваши болезни понес ваши грехи, понес ваши немощи в своем теле в своем духе, чтобы вы могли сделать его Господом в вашей жизни и перенестись из-под власти греха. До прихода Иисуса никто не рождался свыше. Это было только в Новом Завете. Благодарение Богу. Люди были правыми перед Богом, потому что у них были законы, и они соблюдали эти законы. А когда они грешили, они приносили в жертву животных, и кровь животных очищала их грехи. Это был ритуал, в котором они могли принять участие, и Он очищал их грехи. Но теперь Иисус пришел и взял на Себя проклятие за нас. Мы можем родиться свыше, оставив позади грех. И в нас вместо греха будет праведность Божья, новое рождение. Это не просто религиозные разговоры. Именно это и происходит. Вы рождаетесь свыше из смерти в жизнь, из неправедности или греха в праведность. Здесь сказано. Поэтому пусть все праведники исповедуют перед тобой свое сопротивление, пока еще есть время чтобы не утонуть в потопе суда. Ибо Ты, иначе говоря, Господь, ибо Ты, Господь, мое прибежище, Ты защищаешь меня от беды, Ты окружаешь меня песнями освобождения или победы. Господь говорит, послушайте это, мне это нравится, Господь говорит, я проведу тебя по лучшей стезе для твоей жизни. Автор уже сказал здесь, «Он сохранил меня в безопасности, когда мой город атаковали». А здесь Господь говорит, «Видите, это безопасное место. Я проведу тебя по лучшей стезе для твоей жизни. Я буду давать тебе советы и следить за тобой». Как только вы родитесь свыше, Господь будет с вами говорить. Он будет давать вам мудрость. Именно так это происходит с Господом. Чем больше времени вы Ему уделяете, тем больше времени вы можете получить от Него». Если вы не будете уделять Ему время, Он не войдет и не оттащит вас от стола и не вытащит вас из кровати. Он не будет это делать. Он не прижмет вас к стене и не скажет «Да поговори же ты со мной». Нет, вы приступаете к престолу благодати по своей воле. Вас там с радостью ждут. Грешник может сделать Иисуса Господом своей жизни, родиться свыше. А затем этот мужчина или женщина, даже будучи еще христианином-младенцем, все равно может приступить к престолу благодати во имя Иисуса и провести время с Отцом. У Бога есть для вас план. Не падайте духом. Если сейчас вы испытываете финансовые трудности или у вас нет работы, что бы то ни было, проводите время в Слове Божьем. Стремитесь к Божьим истинам. Мы были в таком положении. Мы были разорены. Мы, так сказать, просто погибали. Мы сделали Иисуса Господом нашей жизни и начали проводить время в Слове Божьем. Слушать учителей и проповедников, которые могли поделиться с нами секретами из Царства Божьего. Мы начали ходить в это, и начали процветать. И знаете, мы никогда не переставали процветать. Мы просто продолжаем делать то, что говорит Бог. И на нас есть благословение мы можем выйти из-под проклятия. И прежде чем уйти, я хочу рассказать вам, как. Просто скажите, Иисус, «Я делаю Тебя Господом моей жизни. Я принимаю Тебя в мое сердце. Возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь». И Он это сделает. Напишите нам, и мы пришлем вам несколько хороших книг, чтобы вы их читали и изучали. Приобретите Библию, начните ее читать. Начните с Евангелия, затем перейдите к посланиям и узнайте, что вам говорит Бог. Теперь вы во Христе Иисусе. Теперь вы в церкви, в церкви живого Бога. И если вы нам напишите и расскажете об этом, мы вышлем вам книги. Мы хотим, чтобы вы возрастали. Найдите хорошую церковь. Есть хорошие церкви. Ищите хорошую церковь Слова Божьего, где вам будут проповедовать Слово Божье и учить вере. Слава Богу! Я сейчас вернусь. Сегодня день пожертвований. Сегодня я помолюсь за ваши финансы. Приготовьте ваше семя, и я помолюсь. Я быстро прочитаю вам одно местописание. Сколько у меня времени, мистер Тим? Полторы минуты? Я прочитаю это быстро. Слава Богу! Давайте то, что можете, соответственно тому, что вы имеете, сказано в Писании. Если вы даете действительно с готовностью, тогда не важно, сколько вы можете дать. Бог хочет, чтобы вы давали то, что у вас есть, а не то, чего у вас нет. Поэтому, давая пожертвования, слушайте Господа, делайте то, что Он говорит. А я сейчас за это помолюсь. Если у вас сейчас в руке еще нет пожертвований, просто направьте Богу его. Скажите Ему, что вы собираетесь делать. «Отец, я молюсь за финансы каждого, кто сейчас нас слушает». Я провозглашаю благословение в их домах, на их пожертвованиях, на всем, к чему они прикасаются, на их семье, во имя Иисуса. Прими сегодня это пожертвование, благослови их в ответ стократным возвратом. Откроем, Отец, секреты процветания, преуспевания, жизни и благости, чтобы они могли жить в благословении и выйти из-под проклятия. Во имя Иисуса процветайте! Займитесь Божьими делами. Сейте, давайте. Если у вас нет денег, отдайте что-то кому-то, и пусть благословение войдет в вашу жизнь. Во имя Иисуса. Ходите в хорошую церковь и начните отдавать десятину. Но вам необходимо Слово Божье, чтобы подтвердить это. Станьте исполнителем Слова Божьего. А чтобы исполнять Слово Божье, его нужно читать. Читайте Слово Божье. Если вы хотите заказать наши книги, пишите по адресу, который вы видите сейчас на экране, и мы их вам обязательно вышлем. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе, когда мы продолжим наше изучение Слова Божьего. Это Глория Копланд напоминает вам, что Иисус — Господь.